И всем привет, это канал Водовострим, мой ведущий, Аннигилятор. Сегодня я расскажу, как получить бесплатный купон на скидку в магазине Wargaming. Кстати, скорее всего, он у вас уже есть. Все дело в том, что если вы хотя бы один раз заходили в игру э, с 1 января этого года, то вам сегодня уже был начислен именно сегодня купон в прем-магазин. Заходим в прем-магазин, делаю пресс, нажимаю мои купоны, и опа она есть купон, по крайней мере, для меня, это 7 дней аккаунта в подарок. Все, что мне надо сделать, это купить в магазине что-нибудь на 540 рублей, либо выше. Кстати, помимо всего прочего, как я публиковал в ВКонтакте, если зайти в клиент до 1 августа, вам также будет начислен купон. Все очень просто. Зашли в игру, вышли с нее хотя бы в течение этих полугода, и у вас уже сегодняшнего дня есть купон. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.